Всем привет! Сегодня мы будем с вами делать настоящий домашний вкусный сыр который помимо этого всего еще очень полезный делать мы его будем с вами из домашнего молока которое дает коровка а не покупаем в магазинах в пакете нам понадобится ну я буду делать 5 литров из 5 литров молока должно получиться где-то Сыра, может, чуть меньше. Молоко лучше взболтать, у меня оно достаточно жирное. огне и регулярно нужно помешивать мы регулярно помешиваем молоко чтобы к низу оно не пригорало. конечно вот идеально было бы это делать на водяной бане чтобы молоко набирало нужную температуру с помощью водяной бани но ну, у меня вот так Сейчас у нас 16 градусов с холодильника. Пока молоко у нас набирает нужную температуру, мы с вами разведем фермент мета, без которого у нас не получится эта закваска сырная. И без нее как бы сыр у нас и не выйдет. Вот. Вы можете ее заказать на сайте мета.су в интернет-магазине. Здесь у нас идет расчет. Здесь в пакетике 1 грамм его нужно разводить на 100 литров молока. То есть, этого хватает на 100 литров. Разводим мы его в воде. В пакетике мы имеем порошок. Вот таким образом это выглядит. Вот такой порошочек маленький. И его очень сложно делить. Его можно разделить, рассыпать на бумажечку и разделить. На каждое приготовление. А можно налить в кипяченой воды, остывшей, но тепленькой еще слегка. 100 грамм. Вот как я. И в эти 100 грамм я высыпаю весь свой порошок Мейта. И хорошенечко перемешиваю. Перемешать нужно до такой консистенции, чтобы не осталось ни одной гранулки. Точнее, чтобы стал прозрачный. Как прозрачный? Он будет коричневого цвета, вот так как у меня светло. Но гранул не должно оставаться. Итак, у нас 5 литров молока. Значит, нам нужно значит нам нужно 5 миллилитров фермента. Итак, нам нужно 5 миллилитров, Но поскольку 5 миллилитров это совсем мало для того, чтобы вносить его в молоко, так как оно может взяться с густом и вовсе не распространиться по всему молоку, и в общем процесс испортится. Поэтому я наберу шприцом, столько, сколько надо, 5 мл. Вот. вот у меня 5 мл. И я добавляю это в кипяченую воду, уже тоже остывшую. так вот размешиваю. Вода должна получиться практически прозрачная у вас. Остальное же я закрываю плотно прорезиненной крышкой. Это еще может быть баночка перекиси водорода, которая тоже ровно 100 мл. Можете разводить больше, из большего расчета, как вам угодно. Но я сделала на 100, для простоты подсчета. И убираем ее в холодильник. В холодильнике она в таком состоянии может храниться достаточно долго. Итак, мы по-прежнему доводим наше молоко до нужной температуры. Это происходит уже около 20 минут. И быстро, и быстро разогревать нельзя. Подогревать молоко, температуру нагонять. Это будет неправильный процесс. Сыра. Зачем мы периодически перемешиваем? Так как нам всем известно, что сверху температура больше, чем снизу. Поэтому, поскольку кончик градусника только вверху, и она там накапливается, нам нужно перемешивать. Чтобы видеть, вот у меня вначале было 27, почти 28 градусов. После перемешивания на 2 градуса меньше. так у нас почти набралась наш температура. Осталось совсем чуть-чуть. Я рано выключила. Вот. Ставим еще чуть-чуть на огонь. Добираем 38. Вот так. И выключаем. И вносим наш фермент. И хорошо-хорошо перемешиваем. Где-то на протяжении двух минут. Очень хорошо перемешиваем фермент. Снизу вверх. Хорошо перемешали. А теперь оставляем наше молоко для преобразования сгустка. Это занимает где-то 40 час, может быть, два, может быть, полтора. Все зависит от того, сколько молока, сколько фермента. Я первый раз начну проверять минут через двадцать. Будущий сыр превратился вот в такой сгусток. Если мы слегка надрежем, то увидим если дотронемся то вот у нас все остается внутри и так теперь нам нужно его разрезать прорезать на зерно на сырное зерно у меня есть вот такая штука поэтому я бы стараюсь резать помельче Сначала это делаем, потом вот так. А теперь стараемся прорезать как бы снизу вверх. Сначала делать с одной половины, а теперь с другой. Все. Еще раз доводим. Температуру до 38 градусов. Оставляем зерно отделяться. То есть ждем, пока сыр отделится от сыворотки. Наше сырное зерно произошло свое превращение и отделилось от сыворотки. Вот вы видите, сколько сыворотки получилось. И вот зерно. Оно, оно, как проверить, что готово? Оно упругое. Можно попробовать. Если скрепит на зубах, значит, оно готово. В, в моем случае готово. Теперь я буду смотреть, чтобы не оставалось больших кусочков, чтобы примерно все зерно было пропорционально одинаково. Если вдруг где-то попадаются большие кусочки, я сразу провязаю. Отличный, отличный, это будет очень вкусный, нежный сыр. Теперь мы откидываем на дуршлаг, отделяем зерно от сыворотки. И у меня для этих целей есть вот такой вот дуршлаг, вот для того, чтобы сыр у меня не проваливался и был покрасивее, я в дуршлаг подстеливаю вот такую вот серпянку. И сливаю. Итак, поскольку сыра вышло много, дуршлаг пришлось заменить. В таком виде оставляем его стекать где-то еще с полчаса итак наш сыр стек и теперь мы его будем солить я сильно сыр соленый не люблю поэтому соли буду добавлять не очень много сайте это вот он такой пришел сейчас мы его будем собирать да, теперь мы будем сыр прессовать нам для этого понадобятся формы для сыра это может быть вот такая форма которую я заказывала на том же сайте а может быть вот допустим вот таких две сейчас я буду их использовать в одну кладется сыр и сверху вот так замечательно придавливается. еще нам понадобится емкость мне это будет вот такой ковшик сверху я устанавливаю вторую форму подравниваем чтобы потом все красиво было так сверху и надеваем крышку. Вес мы будем добавлять постепенно, то есть каждый час или два мы будем добавлять вес. Я буду использовать для веса бутылки с водой. Сначала я установлю одну бутылочку и где-то через час-полтора начну добавлять вторую, третью ну, я думаю, 4 или 5 полторашек воды хватит. Можно, раньше я использовала кирпичи. Вот для полутвердого сыра мне бы хватило 2-3 кирпича. Итак. У меня прошло 6 часов я досталась наш сыр вот он уже вот так вот готов это потом обрежется краешки и я хочу сказать здесь получилось намного больше килограмма к сожалению у меня сломались весы но по примерному везу здесь однозначно больше килограмма с 5 литров молока давайте разрежем его очень хороший упругий сырочек мягко Мягкая внутри консистенция такая. Отличный сыр. Пожалуйста, делайте, кушайте не радуйтесь.